Теперь нам нужно определиться с ценой объекта, по которой мы покупаем имущество. Помните, у нас есть аукцион на повышение, аукцион на понижение. Вначале поговорим про аукцион на повышение. Здесь нужно нам понять максимальную цену, за которую мы готовы купить объект. Что это значит? Допустим, есть квартира за 5 миллионов, мы ее готовы купить за 3 миллиона. Цена поднялась чуть выше, кто-то поставил 3 миллиона 100, к примеру, имущество аукциона. И потом вы думаете, вот за 3 миллиона 100 я, я бы мог купить этот объект. Вот чтобы такого не было, вам нужно максимальную цену понять изначально. Это, это не обязательно круглая цифра. Это может быть 3 миллиона 100, а за 3 миллиона 150 вы бы взяли этот объект? Вам была бы выгодная квартира? Если выгодно, то э, окей, а 3 миллиона там 200, и вот дойти до этого потолка. Но здесь нужно понять до того момента, пока вам это выгодно. Ну и чтобы, соответственно, не сожалеть, что кто-то поставил на рубль больше и победил. Это когда речь идет о повышении. То же самое, но с точностью до наоборот, об аукционах на понижение. Здесь нужно понять цену, когда уже для вас это имущество выгодно. То есть квартира стоит 5 миллионов, выгодно нет, нет. Окей. Квартира 4 миллиона стала стоить, выгодно нет. 3 выгодно да. Вот если да, сразу нужно брать. Конечно, вы можете подождать, она может опуститься и до двух с половиной, и до двух миллионов, но могут взять и конкуренты, и другие участники. Поэтому, как только она стала вам выгодной, а это вы поняли из предварительных просчетов, на этом этапе целесообразно сразу заходить и покупать имущество. Вот, наверное, два основных принципа для торгов на повышение и на понижение. Поэтому, друзья, следите дальше за нашим видео, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и до новых встреч!